Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube канале Процветок. С вами Ломонос Петр и сегодня поговорим о рассаде. Всем нам хочется, чтобы наша рассада зашла быстро и дружно. Но если соблюдать определенные правила, это добиться очень нетрудно. Что очень ускоряет прорастание семян, это их проращивание. Потому что набухание, как бы ну, семена набухают в течение 12 часов, больше не надо держать их. Но потом прорастить семена. Проращиваем семена, и они зайдут гораздо быстрее. Ну, например, такой простой вопрос, что если посеять сухими, сухие семена помидор, они зайдут где-то через на 10 день. Если посеять семена, которые э, уже пророщены, всходы появляются на пятый день. То есть два раза быстрее появляются всходы. Ну, проращивание семян также не представляет особых трудностей. Ну, опять же, нам надо будет бумажная салфетка, которую мы увлажняем, рассыпаем семена и полиэтиленовый пакет. Надо прорашивать семена где? Можно. Можно проращивать семена, конечно, при соблюдении температурного режима. Многие проращивают просто в комнате. Вот. ну тут необходим термометр, необходим обычный термометр, с какой целью надо нам термометры. Потому что температура в комнате может быть и 18, и 20, 22 градуса. Так вот, для прорашивания семян, особенно таких теплолюбивых культур, как томаты, необходима температура воздуха, чтобы было градусов 25-27. Для перцев и бактажанов температура воздуха может быть уже 30 градусов. Поэтому при соблении таких наши семена зайдут как бы набухшие семена и помещенный вот в такой пакет зайдут очень быстро. Чем ниже температура, тем дольше появляются всходы. Запоминайте, семена нельзя перегреть, если вы будете все регулировать термометром. Ну если вы семена уже высеяли, Значит, ну что что семена очень отзывчивы на что? Любые семена отзывчивы на подогрев, на подогрев почвы. Как может осуществиться подогрев почвы? Подогрев почвы осуществляется очень-очень просто. Значит, если у вас есть высокое расстояние между батареями и подоконником, значит, вы можете емкости с семенами, поместить в пакеты и поставить на батарею. Поставлю на батарею. Батарея будет снизу подогревать ваши семена, и они узойдут, поверьте, гораздо, гораздо быстрее, чем если бы они стояли просто на подоконнике. Ну, другое такое условие, если у вас свой дом, у вас, конечно, может быть печка, может быть русская печка, в которую вы постоянно протапливаете. Так вот, если семена поставить в таких условиях, где что-то кирпич, кирпич нагревается и отдает тепло очень медленно, ваши семена взойдут очень быстро. Значит, предвижу вопрос, что некоторые могут задать вопрос, что вот, мол, мы сеем семена, вот, а там нету света. А света не надо. Пока семена не всходят, любые наши емкости невероятно держат на свету. Свет там не нужен. Только с появлением всходов растения нуждаются в свете. А отдельные семена, но их очень мало. Например, тоже сельдерей, которым требуется свет для прорастания. Но это как бы исключение. Это малое количество овощных культур. Большинство овощных культур прекрасно всходит тем на тем. То есть, когда посевы, засыпаны почвы. Ну, если у вас и печи нет, то с батареями проблема не подсадить, значит, воспользуемся самым простым способом, который тоже доступен каждому огороднику. Для этого мы возьмем такую старую, добрую медицинскую грелку. Берем медицинскую, медицинскую грелку Наполняем на две трети водой. Но здесь температуру воды надо мерать. Не на глазок. Надо мерать ее или на показателях в колонке, или убрать термометр. Специальный термометр такой вот: нашу промираем температуру воды. Вода должна быть 55-60 градусов. Заполнили нашу. Грилку. после этого значит ставим емкость ставим емкость с выселенными семенами на нашу на нашу грелку Поставили эту емкость, все помещаем в полиэтиленовый, полиэтиленовый пакет. И после этого укутываем одеял, или одеялом, или полотенцем. Вот, укутали, для чего? Чтобы эта температура сохранялась. Два дня мы можем не трогать. Поверьте, что все семена, например, помидоры уже сходят на четвертый день, если они стоят на грелке, перцы где-то шестой-седьмой день, и баклажаны уже также наклевываются, начинают сходить. Поэтому этот способ очень-очень хороший. Как бы такой ну, практичный для подогрева, нижнего подогрева почвы. Почва греется, и наши семена как бы, стремятся к теплу, и они быстро всходят. Поэтому, знаете, об этом нюансе. Ну, точно так же. Немного так как бы уже проскочили вперед. Ну, многие скажут, вот, Петр Николаевич, вы там не сказали о подготовке семян. Надо ли их обрабатывать? Вот. Ну, значит, обрабатывать семена... Как бы на да, можно, но не забывайте, что концентрации при обрабатывании семян очень низкие. И в домашних условиях просто на глазок их определить очень трудно. И что часто получается. Даже та же любимая нами марганцовка. Если дать большую концентрацию, значит семена становятся темно-коричневыми, и они просто-напросто сжигают, сжигают росток. И наши семена вообще теряют схожесть. Даже возьмите такой простой вопрос, как замачивание семян. Замачивание семян более 12 часов, как бы... Что, что дает? Замочили дальше, и растения просто-напросто задыхаются. Задыхаются от недостатка кислорода. И семена теряют тира, схожесть. Ну, далее, кто-то тоже есть товарищи такие, что пропагандируют, вот подвешиваем мешочек семенами под проточной водой, и она течет там сутки, и семена потом хорошо всходят. Все это неправда. Потому что семена, которые будут под проточной водой, наши питательные вещества будут вымываться, наши семена будут обедняться, и, соответственно, будут сходить плохо. Поверьте, что природа позаботилась о семенах, она дала им запас питания и в природе они все всходят и прекрасно растет. Единственное, что можно как бы, без опаски использовать, это различные, как бы более простые органические обработки. Тот, тот же сок, сок алоэ, например, это прекрасная органическая обработка, где вы как бы не привезете концентрацию и повредите вашим семенам. Точно так же вот, картофельный сок для обработки семян, поселенных культур. Он также прекрасно подойдет, вы обработаете, и ваши семена очень хорошо, хорошо взойдут. Ну и дальше, что? Если вот семена мы проращиваем, э, смотрите, какой нюанс. Сейчас многие производители фасуют очень малое количество семян. В пакетике э, перца и помидора может быть всего лишь 5 штучек. Если мы эти семена просто доверяем почве, посеяли в грунт, грунт не всегда у нас проверенный, не всегда мы уже уверены в его качестве, наши семена могут просто-напросто погибнуть там от инфекции в грунте и не взойти. А если мы проращиваем, мы, значит, знаем, что уже семена у нас хорошей схожести и, и, друж, и, и, и хорошей и дружной схожести, вот поэтому уже основные причины, значит, только в грунте. Вот почему я советую проращивать семена. Так что, если вы будете соблюдать вот эти условия, то есть замачивать семена, водички не более чем на 12 часов в теплой воде, дальше проращивать их при, темпер... при высоких температурах и, соответственно, делать подпочвенный обогрев, ваши семена зайдут быстро и дружно. Ну, а дальше смотрите ролики, там я рассказываю, что делать с, с, с этими растениями, которые уже взошли. Для того, чтобы они не вытягивались и были коренастыми и крепкими. До свидания.